Глава 12. Иаков и Исав. Бог знает конец от самого начала. Еще до рождения Иакова и Исава Он уже знал, какими характерами они будут обладать. Ему было ведомо, что в сердце Исава не будет тяготиться к поклонению Ему. В ответ на полную тревоги молитву Ревекки Он сообщил ей, что два сына родятся у нее и младший превзойдет старшего. Он также открыл ей их будущее, в котором каждый из сыновей станет родоначальником могущественного народа, но один из них будет больше другого, и большей будет служить меньшему. Первенец имел право на особое преимущество и привилегии, которые не распространялись на других членов семьи. Исаак любил Исаава больше, чем Иакова. Отцу нравилось, что старший сын был охотником и приносил ему дичь. Его привлекала смелость и храбрый нрав Исава, проявляемый им во время охоты на диких зверей. Иаков же был любимым сыном своей матери. Он был более мягок и обходителен, что приносило ревеки счастья. Иаков узнал от матери, что согласно Божьему Слову, право первородства будет принадлежать ему. И его юношеские рассуждения привели его к выводу, что это обетование не может быть выполнено, пока Исав имел привилегии, причитающиеся первенцу. Когда однажды изможденный от голода Исав возвратился с охоты, Иаков не упустил возможности обратить нужду своего брата в свою пользу и предложил накормить его похлебкой взамен на право первородства. Так Исаак продал свое первородство Иакову. Исаак взял себе в жены двух языческих женщин, что тяжким грузом пало на сердце Исаака Ревеки. Но, несмотря на это, Исаак продолжал любить Исаава больше Иакова. Почувствовав приближение смерти, он велел старшему сыну приготовить для него кушанье из дичи, чтобы он смог благословить его перед своей кончиной. Исав не признался отцу, что продал свое первородство Иакову, и клятвой подтвердил свое отречение. Ревека, услышав слова Исаака, вспомнила обещание Господа «Больший будет служить меньшему» Бытие, глава 25, стих 23. Ей было известно, что Исав легкомысленно пренебрег своим первородством и продал его Иакову. Она убедила Иакова обмануть отца, и хитростью получить его благословение, которое, по ее мнению, не могло быть получено никаким другим образом. Иаков не сразу согласился с планом, предложенным матерью, но в конце концов повиновался ревеке. Ревеке было хорошо известно, что Исав был любимчиком Исаака, и она полагала, что никакие доводы не изменят намерения ее мужа. Вместо того, чтобы довериться Богу, распорядителю судеб, она проявила неверие, склонив Иакова обмануть своего отца. Бог не одобрил поведение Иакова в этом вопросе. Ревеки с Иаковом следовало дождаться, когда Господь сам реализует свои замыслы своим собственным способом и в определенное им время, а не обманным путем пытаться осуществить предсказанное Богом событие. Если бы Исаав получил благословение своего отца, которое предназначалось ему как первенцу, то его благоденствие могло бы исходить только от Бога и в зависимости от его поступков. Он мог бы одарить его благополучием или же наслать на него невзгоды. Если бы он любил и почитал Бога, как это делал праведный Авель, Бог принял бы его и благословил. Если бы он уподобился нечестивому Каину и не почитал ни Бога, ни его заповедей, а лишь следовал собственному пути, Бог бы никогда не благословил его, но отверг, как и Каина. Если бы Иаков избрал праведный путь, если бы он боялся и почитал Бога, он бы благословил его и протянул ему свою руку, дарующую процветание». Случилось бы это, даже если бы он не получил благословений и привилегий, которые обычно даются первенству. Ревека горько раскаивалась в том, что дала Иакову совет, ставший причиной их разлуки. Ему ничего не оставалось, как бежать от гнева Исава, спасая свою жизнь. И Ревека уже никогда больше не увидела своего сына. После того, как Исаак благословил Иакова, он прожил еще много лет, в течение которых убедился, что благословение по праву принадлежит Иакову. Исав, продавший свое первородство, олицетворяет собою тех нечестивых, которые считают, что искупление, предлагаемое Христом, ничего не стоит, и кто ради бренных благ мира сего готов пожертвовать небесным наследием. Их разум подчинен желаниям, и если они не будут развивать в себе самоотречение, то лишатся самого ценного. Когда возникает необходимость выбора отказаться от удовлетворения извращенного аппетита или от небесных благословений, обещанных Богом, только богобоязненным и самоотверженным, не изменяя желания, как и в случае с Исавом, побеждают, а Бог и Небо в сущности отвергаются». Сколько людей, даже тех, кто называет себя христианами, прикипели своими сердцами к чаю, кофе, нюхательному табаку, сигаретам и спиртным напиткам, притупляющим чувственность души. И если им напомнить, что долг призывает их очиститься от всякой скверной плоти и духа, чтобы в страхе Божьем приступать к святыне, они будут чувствовать себя оскорбленными». Понимая, что невозможно оставить при себе свои вредные привычки и в то же время обрести вечную жизнь, они приходят к выводу, что если путь к вечному царству так узок, то лучше не идти им. Особенно развращенные страсти управляют разумом тех, кто пренебрегает ценностью неба. Подобно тому, как Исав продал свое первородство, так и эти люди ради удовольствий продадут небеса, ослабят свои умственные способности и пожертвуют собственным здоровьем. Исаав был безрассудным человеком. Он торжественно поклялся, что право первородства будет принадлежать Иакову. Этот случай записан в библейской истории, чтобы стать предупреждением для грядущих поколений. Как только Исаав узнал, что Иаков получил благословение, которое вы принадлежало ему, не продай он его столь опрометчиво. Он впал в отчаяние. В своем опрометчивом поступке он раскаялся слишком поздно, ведь был уже не в состоянии что-либо изменить. Тоже ожидает и грешников в день торжества Господня, которые променяли свое наследие неба на эгоистичное наслаждение и пагубное для души вожделение». Им не будет более отпущено времени для покаяния, хотя они, подобно Исаву, со слезами на глазах и будут старательно его искать. Несмотря на то, что жены Иакова были родными сестрами, сам он не был счастлив в браке. Намеревая жениться на Рахиле, которую Иаков сильно полюбил, он заключил брачный договор с ее отцом Лаваном. Но после того, как он отслужил за Рахиль семь лет, Лаван обманул его и дал ему в жены Лию. Когда обман был раскрыт, Иаков узнал, что Лия сыграла в этом не последнюю роль, он не смог полюбить ее. Лаван, желая как можно дольше удержать при себе такого ценного работника, как Иаков, жестоко обманул его, подменил, подменив Рахиль Лию. Иаков винил Лавана за то, что тот сыграл злую шутку с его чувствами. Отдав ему Лию, которую он не любил. Лаван настоял на том, чтобы Илия осталась женой Иакова, дабы не навлечь бесчестия на свою семью. Иаков оказался в невыносимом мучительном положении. В конце концов, он решил оставить у себя Лию и жениться на Рахиле. Лия всегда чувствовала себя гораздо менее любимой, чем Рахиль. В своем поступке с Иаковом Лаван был слишком корыстолюбив. Он думал лишь о выгоде, полученной от удержания при себе такого верного работника. Иаков с радостью ушел бы от коварного Лавана, если бы не страшился встречи с Исавом. И услышал Иаков слова сынов Лавановых, которые говорили: Иаков завладел всем, что было у отца нашего и из имени Отца нашего составил все богатство сие. И увидел Иаков лицо Лавана, и вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня. Бытие, глава 31, стихи 1 и 2. Расстроенный Иаков не знал, как поступить, поэтому обратился к Богу, моля указать ему верный путь. И Господь милостиво ответил на его молитву. И сказал Господь Иакову,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 и раз десять переменял награду мою. Но Бог не попустил ему сделать мне зло. Бытие, глава 31, стихи с 3 по 7. Иаков поведал им о сне, посланном ему Богом. В нем Господь повелел оставить Лавана и отправиться в землю своих отцов. Рахиль и Лия выразили свое неодобрение поступком отца. Когда Иаков перечислил им все недоброе, содеянное их отцом, и предложил покинуть Лавана, Рахиль и Лия сказали ему в ответ, «Есть ли еще нам доля и наследство в доме отца нашего? Не за чужих ли он нас почитает? Ибо он продал нас и съел даже серебро наше. Посему все богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наше и детей наших. И так делай все, что Бог сказал тебе». Бытие, глава 31, стихи с 14 по 16. С давних времен существовал обычай, согласно которому жених давал отцу невесты определенную плату. Если же денег или чего-либо равнозначно ценного у него не находилось, он расплачивался своим трудом в течение определенного периода времени, по происшествии которого получал дочь себе в жены. Эта традиция являлась как бы гарантией брака. Родители считали небезопасным доверять судьбу своих дочерей тем женихкам, которые не могли материально обеспечить семью. Если они не были в достаточной мере экономной и энергичной в ведении хозяйства, в приобретении скота и земель, это вызывало опасения, что в своей жизни они ничего не достигнут. Но для по-настоящему достойных женихов не имеющих за плечами состояния, чтобы заплатить за жену, были предусмотрены возможности, где можно было проверить их ценность. Им позволялось отработать необходимую сумму денег, трудясь на отца полюбившейся девушки. Период их служения отцу невесты был эквивалентен стоимости выкупа за дочь. Этот обычай позволял не торопиться с браком, и давал возможность проверить глубину чувств жениха. Если он проявлял себя честным и достойным во всех отношениях, девушку отдавали ему в жены, а выкуп, который отец получал, он, как правило, вручал ей перед свадьбой. Как же это отличается от поведения современных родителей и детей? Многие люди очень торопятся жениться, что в результате оборачивается несчастными браками. Пары, так поспешно, не взвесив заранее все «за» и «против», объединяются перед брачным алтарем, принося пред Богом самые торжественные клятвы и не уделив время трезвым размышлениям и искренним молитвам. Многими из них движет лишь влечение. Они не успевают узнать характер друг друга. Они не понимают, что на карту поставлено счастье всех всей их жизни. Если не ошибутся в этом вопросе, и их супружеская жизнь окажется несчастливой, не будет пути назад. Если же случится так, что пара осознает, что не способны сделать друг друга счастливыми, они должны прикладывать все усилия по улучшению супружеских отношений. Бывают случаи, когда муж оказывается слишком ленивым, чтобы обеспечить семью, от чего страдают дети, и жена. Если бы, согласно древнему обычаю, характер молодых людей был испытан до брака, тогда можно было бы избежать многих несчастий. В случае с Рахиль илией Лаван корыстно утаил приданное, которое должен был отдать за них. Они вспоминают это, говоря, «Он продал нас и съел даже серебро наше». Бытие, глава 31, стих 15. В отсутствии Лавана… Иаков наскара собрал все необходимое и вместе со своей семьей покинул Лавана. Спустя три дня Лаван узнал об их бегстве и впал в ярость. Решив вернуть их силой, он отправился на их поиски. Но Господь умилосердился над Иаковом, и когда разгневанный отец уже собирался настигнуть беглецов, явился Лавану во сне, повелев не обращать к нему ни злого, ни доброго слова. То есть он не должен был ни силой, ни льстивыми уговорами принуждать его вернуться. Поэтому, когда Лаван все же настиг Иакова, он лишь спросил, почему он так таинственно исчез и увел его дочерей, как пленец, захваченных мечом. Лаван сказал ему, «Есть в руке моей сила сделать вам зло». «Но Бог Отца вашего вчера говорил ко мне и сказал, «Берегись, не говори Иакову ни хорошего, ни худого». Бытие, глава 31, стих 29. В ответ Иаков обличил Лавана в волчности и что он всегда преследовал лишь свои интересы. Он воззвал к Лавану, раскрыв смысл своего праведного отношения к нему. Растерзанного зверем...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 Стоит лишь на минутку отвести взор, как бесстрашные дикие звери, которых в тех краях водилось очень много, нападали и наносили большой урон от овец или стаду крупного рогатого скота. И хотя у Иакова были слуги, которые помогали ему ухаживать за стадом, принадлежащим ему и Лавану, все же ответственность за все это лежала на нем». Случалось так, что в некоторые времена года он был вынужден находиться со стадами днем и ночью, чтобы позаботиться о них в самое засушливое время года, не дав погибнуть от жажды. В самую же холодную пору года стада необходимо спасать от переохлаждения при сильных ночных морозах. К тому же всегда существовала опасность, что стадо может увести какой-нибудь бесчестный пастух, желающий обогатиться, украв чужой скот. Жизнь пастуха проходила в постоянной заботе о животных. Он не годился в пастухи, если не был милосердным и не обладал мужеством и терпением. Иаков был старшим пастырем, в распоряжении которого были другие пастухи, которых называли служителями. Старший пастырь повелел служителям, которым он доверил заботу о стаде, вести строгий учет, чтобы ни одно животное не пропало. Смерть или пропажа каждой овцы была страшной потерей для него. Христос, заботящийся о своем народе, сравнивается с пастырем. Он видел, что после грехопадения его овцы пребывают в жалком состоянии, блуждая в мрачной пустыне греха. Для того, чтобы спасти этих несчастных заблудших овец, он оставил честь и славу отцовского дома. Его победный голос зовет заблудших овечек назад в Атару, в безопасное надлежащее убежище, в котором можно скрыться от рук грабителей. Это и шатер от обжигающего зноя и укрытие от ледяных ударов ветра. Он неутомимо заботится о своих овцах, он поддерживает слабых, помогает страдающим, берет на руки ягнят и прижимает их к груди. Его овцы любят его. Он идет впереди своих овец, и они, слыша его голос, следуют за ним. За чужим же не идут, но бегут от нему, потому что не знают чужого голоса. Евангелие Теанна, глава 10, стих 15. Христос говорит, «Я есим пастырь добрый».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 Христос наш старший пастырь. Он доверил заботу о своем стаде служителям, младшим пастырям. Он повелел им трудиться с тем же рвением, с коим он сам служил, чувствуя священную ответственность за порученное дело. Служители, призванные Богом трудиться в слове и в учении, являются пастырями Христа. Он назначил их под свое начало, чтобы они присматривали за его стадом, и заботились о нем. Он торжественно призвал их быть верными пастырями и, следуя его примеру, заботиться о пропитании веренных им душ, поддерживать слабых, ободрять усталых, оберегать от хищных волков. Он указывает младшим пастырям на его любовь к овцам, тем самым ободряя их, брать с него пример. Христос пожертвовал жизнью ради спасения своих овец. Если они последуют его самоотверженному примеру, под их присмотром стадо будет процветать. Они проявят более глубокий интерес, чем Иаков, который был верным пастырем овец и скота Лавана. Они будут неустанно трудиться для благополучия стада. Они не уподобятся наемникам, о которых говорит Иисус, которые не имеют особого интереса к овцам и которые при первой же опасности или трудностях оставляют стадо без присмотра. Пастух, трудящийся только ради денег, заботится лишь о себе и преследует исключительно свою личную выгоду, вместо того, чтобы волноваться о благополучии своего стада. Петр говорит, посите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно»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 Всех, кто считает труды и тяготы, выпадающие на долю верного пастыря досадным бременем, апостол порицает «непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия». Первое послание Петра, глава 5, стих 2. Всех таких неверных слуг старший пастырь охотно освободит от работы. Церковь Христова искуплена его кровью и каждый пастырь должен понимать, что за овец доверенных ему принесена безграничная жертва. Он должен обращаться с каждой из них как с бесценным сокровищем и неутомимо трудиться, чтобы они были здоровы. Пастырь, проникнутый духом Христа, будет подражать его самоотверженному примеру, неустанно заботясь о благосостоянии своего стада, которое будет благоденствовать под его опекой.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 «Теперь заключим союз я и ты, и это будет свидетельством между мною и тобою». И взял Иаков камень и поставил его памятником. И сказал Иаков родственникам своим, «Наберите камней». Они взяли камни и сделали холм, и ели там на холме. Бытие, глава 31, стихи 44 по 46. Лаван осознавал все беды, к которым может привести многоженство. Но все же именно он хитростью вынудил Иакова взять двух жен. Он хорошо знал, что ревность Лии и Рахиль заставила их отдавать своих служанок Иакову, что запутало и так сложные семейные отношения и приумножило несчастье его дочерей. И теперь, когда его дочери покинули его дом и направились в дальние края, и их интересы теперь полностью отделены от его собственных,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 И за этот памятник для зла. Бог Авраамов и Бог Нахоров досудит между нами Бог Отца их. Иаков поклялся страхом Отца своего Исаака. Бытие, глава 51, стих 53. Когда Иаков шел своей дорогой, встретили его ангелы Божии. Иаков, увидев их, сказал, «Это ополчение Божие». Глава 32, стих 2.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 рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми. Ты сказал, я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислишь от множества. Бытие, глава 32, стихи с 9 по 12.